Мы благодарим Господа, что мы можем на этой земле, в которую нас Господь приселил, иметь славянские общения, вот, служить Господу. И независимо, сколько нас собирается, вы знаете, когда Господь встретил Авраама, он был, он и жена. И кто думал, а Господь знал. Господь сказал, посмотри на звезды, он посмотрел. Говорит, посмотри на песок, он посмотрел. Вот столько у тебя будет наследия. И, галилуя. Вы знаете, у Господа никогда не мало, и никогда не много. У него, да. у него говорит, ничего не выбывает. Да? У да. него все есть. Я смотрю на Иисуса, он никогда никуда не спешил. Да. И он никогда не опаздывал. 100%. У него полный был спокой. И даже когда он шел на Голгофу, он шел ровно, нес крест, Смотрит, женщины плачут. Он останавливается. бы мог бы, ну вы видите, какой. Ну, спасибо за, за сочувствие. Знаете, я так бы сказал бы, да. Он не показал на себя. Он сказал, плачьте, говорит, не обо мне, а о себе, о детях. Вы знаете, нам сегодня нужно плакать. Нам нужно сегодня молиться. Нам нужно стоять сегодня в проломе. Сколько Господь дает нам, знаете, жены, дети. Стоять за них в проломе, и Господь говорит, вы плачьте об этом. И в этой стране, друзья, как никогда, нам надо стоять в этом проломе. Это серьезно, серьезная ситуация. И Господь дал ответственность каждому из нас, мужа, жене, нести это служение, молитвы. Бог положил на сердце мне, друзья, слово. Я очень благодарю брат, который, я не знаю, как тебя зовут. Игорь, да, очень. Только псалом это 102-й, да. Псалом, это прекрасный псалом, он мой любимый даже, знаете. Прощается, беззаконие твои, исцеляется все нету и твой. Обновляется подобную орлу. Юность твоя насыщает благами жизнь. Твое. Вы знаете, он говорит, тебе вперед, смотри, не смотри, вот тут вокруг себе. Посмотри вперед. Знаете, когда мы проходим вперед, мы смотрим на него. Знаете, вот это все исцеляется. Одно обновляется. Одно обновляется. Господь защищает, обновляет нас. И желание мое сердце, друзья, почитать к Ефесянам. Где апостол Павел говорит о серьезных вещах. Вот, 6 глава. Он говорит так, 10 стих. Говорит, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.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 Итак, станьте припоясать от вашей вашей истину, облекитесь броню праведности и обувь ноги, готовность благовествовать мир. Наипаче возьмите щит веры, который можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом со. Старайтесь со всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых и обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими, от, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Аллилуйя. Да. Итак, друзья, положилось мне на сердце сегодня говорить о том, что действительно хотели мы этого, не хотели, но мы вовеличены в конфликт. Между добром и злом, между Богом и сатаною. И как ни странно, здесь апостол Павел говорит: здесь говорит, что потому что наша брань не против плоти и крови. Некоторые люди читают это и не ставят запятую, а ставят точку. Наша брань не против плоти и крови. И все. И мы просто так будем ходить в церковь, мы просто так посещать, и так вот будем жить потихонечку. Но Господь через апостола Павла говорит. Брань, она не останавливается. Мы не можем ставить точку. Если мы поставим точку, мы потеряем наших детей, мы потеряем себя, мы потеряем все. Потому апостол Павел здесь ведет, говорит, наша брань, она не останавливается. нам надо идти в брань. И если идти в брань, он говорит, вы должны подготовлены быть. Не подготовлены как серьезно. Вы знаете, эта брань она начинается, знаете, с информации. Когда дьявол посеял Еве, подлинно ли Бог сказал? Вот вам Бог сказал вот эту информацию, а у меня чуть-чуть другая, и он ее чуть-чуть повернул. Понимаете, когда дьявол сеет на наши мысли всякого рода подозрения, всякого рода вот, и, а вот как вот что тут брат от в виду, а то сестра это все, или как вот жена, или дети, или все. И у нас вот все, крутится это все в голове, знаете, это, и все, и мы, и мы должны, как написано, что мысли человека, вот это как, как рой какой-то, знаете, но говорит, ну мудрый, что, как-то вот глубокие воды, но мудрый, что исчерпывает, да. Потом другом написано, что раскаленная стрела лукавого. Вот эти все вещи, понимаете, и мы должны быть как что приготовлены, как апостол Павел говорит, и шлем, и, и, и, и щит, и меч, духовный, и все, все. И именно вот эту молитву дорогие друзья, Господь нас ведет в молитву в молитву духом котором апостол Павел говорит, что мы молились духом это друзья, очень очень важная молитва, вы знаете, бывают такие вещи, Вот я в жизни на меня вроде бы ничего такого не было, но какая-то такая какая-то слабость приходит какая-то такое непонятное состояние вроде не больной вроде все нормально такой приходит, такой... И понимаешь, что это идет война, атака, такая слабость, в духе, понимаешь, не, не в теле, а именно в духе. И потом раз Господь идет, надо стать в молитву, в духе. И знаете, когда мы начинаем молиться в духе, идет победа Божья. приходит радость, приходит какая-то Обновление, вроде ты уже летаешь, значит, вроде тебя дьявол затаптывает тебя в асфальт, а тут раз тебя поднимается. И вот это ощущение вот этой борьбы, дорогие друзья, вот это, вот это все, когда апостол Павел пишет, говорит, наша брань плоти, не против плоти крови, против духов злобы поднебесной. И оказывается, они, он, он говорит, что это брань, какие они, смотрите, что они, это, это, это власти, это начальство, это мироправители, тьмы века сего, и написано, что духов злобы, каких? Под небесным. А где Господь находится? На небе. на небе. А мы где находимся? На земле. О чем мы молимся в молитве? Господи, да будет воля Твоя, как на небе, чтобы не, не, не тут, тут мне нам, нам не надо там быть. И говорит, что вот та воля, которая там, она пришла на землю, где мы. Она, а тут война идет. Этот дьявол, который, написано, свернет с неба. Оттуда он с неба был свернен, где он сейчас в атмосфере. И оказывается, это, это реальные вещи. Давайте посмотрим, где очень интересно, как молитва играет роль. Давайте посмотрим. Смотрите, Деяния апостола, мы читаем 12 глава, Ну, можете не открывать, а просто так, это первый шестой стих, там написано о том, что Иакова Иерут убил мечом. И потом что сделал? Взял и Петра чтобы убыть его. И когда он взял, еще одна написано церковь что делала? Аллилуйя. И когда начинается прилежная молитва, дарите. Когда начинается прилежная молитва о твоей семье, о твоих детях, о твоей жене, о твоем будущем. И знаете, начинается когда прилежная молитва, дорогие друзья, это не просто такая заученная молитва, которую Господь сказал, молитесь о себе и о детях ваших. Вот это прилежная молитва, когда она у нас начинается, друзья, начинается борьба против духов злобы Боднебесной, которые действуют сына противления. Вот этот Ирод был сын противления, но самонастоящий настоящий. И эти духи были, в нем находились. Вы знаете, когда начиналась церковь молиться прилежно, друзья, а Петру было сказано раньше чуть-чуть, самим Господом, Петр, когда ты молол, ты ходил куда хотел. Но когда состаришься, я припаял, что ты приведешь не туда, куда хочешь. И вот просто Петр сидит в тюрьме, руки скованы, 16 человек охраняют, тут прикованные, а церковь молится. А он еще не старый, правда? Он еще был молодой. И он сидит и думает, господи, я еще не старый. А ты же мне сказал, я состарился еще. И вот он сидит, друзья, церковь молится. И по молитве церкви является ему ангел, написано цепи, упали. Он его выводит. Прошли железные ворота, которые открыли сами, другую вышел на улицу. И он пошел, и он говорит, о, так это не видение, это настоящее. Приходит там, где молитва, а они не верят, что это Петро, да, понятно, служданка открывает, это не Петро, и побежал, говорит, ты в своем уме, говорит, что, вот так что убийство произошло, Якова убили, там оттуда не вырываются. Оттуда не выходят. Ну, Господа выходят. Аллилуйя, когда верующие болятся прилежно, то, дорогая душа, если ты болишься прилежно, Господь будет слышать на тебе. Вот эта оболочка, она прорвется. Как прорвалась здесь, по молитве святых прорывается оболочка, дьявола, эти власти, силы, которые были связаны, дорогие друзья, они были связаны, Петра связали. Думаете, эти люди связали, это духи нечистые, которые хотели препятствовать Евангелию. Аллилуйя. Можно с салфеткой? И вот это, вот это, знаете, борьба, которую апостол говорит, апостол Павел, здесь, и мы смотрим, как совершилась по молитве, и когда они освобождают Пришел ответ, потому что молитва была прилежная, услышанная. Что дальше делать? Это первая часть ответной молитвы. Смотрите, что дальше делать? Этот Ирод едет, едет дальше немножко в Кисарию. Приезжает в Кисарию. А он думал, что он правит миром. И тут и люди окружили его. Это мы читаем в Деяниях Апостолах то тоже. И люди тут думали, о, это, это, это не человек, это сам Господь, это Бог. Написано так, как Ирод принял славу себе, но не воздал славу Богу. Что что написано? Ангел, который разбудил Петра в тюрьме, написано, пришел, поразил Ирода. И как? Заживо съеденный червями. Интересно. А как это так? Молитва. Духовная вещь действует на физические вещи. Это интересно, да, какая связь. Оказывается, кто же мы такие? Кто же такие христиане настоящие? Вы знаете, кто вы такие? Сына, дочеря Господа, царя царей. Аллилуйя. Не вы, не вы ты будешь хвостом, а будешь головой. Ты будешь управлять, потому что он правит. Говорит, это да будет царство Божие как на небе, так и на земле. Аллилуйя. Вы знаете, вот наша молитва, она связана с просьбой, молением, прошением и посты. Да? Она так все связана. А вы знаете, что еще есть сила какая в чем? Хвала Богу. Боже, это такое божественное... Вы знаете, сегодня, может быть, мы немножко так смотрим, вот здесь хороматические движения такие, может быть, мы так отрицательно смотрим, там люди бывают ну, проявления такие я не хочу никого осуждать, не поймите я не хочу никого осуждать, но хвала присуща святым Господь сказал, я хвалу им своей, не отдам никому а Иисус верующих, те, которые молятся, те, которые написано, когда они постились молились, и как написано еще? и служили Господу». Понимаете, вот это место? Постились, молились и служили Господу. Вот это «служили Господу» мы, не, мы так быстро прочитываем. Ну как ну как служить Господу? Ну скажите, ну как служить Господу? Вот я брату послужу, да, благословил ее чем-то, да, послужил, делал приятное, да, как я послужил, послужил вам, да. А что делает Господу приятно? «Дай, дай, дай». Он от всех слышит. И тому, да, и тому да, везде надо. Вся земля кричать. А обратно ничего нету. Вот только в одну сторону. И вот хала. Она приятна, Господь. Правда, когда мы благодарим. Дети нас благодарят. Нам приятно, да? Давайте мы посмотрим. Псалом. Псалом, если я это найду.. Была, да, это, это 149, да, если мы найдем. Вот интересно, когда мы посмотрим 149-й Псалом, даже 148 -й. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в Вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все войства». Вот это 148 -й. «Хвалите Его небеса, небес». И воды, которые превыше небес, да хвалит имя Господа, ибо Он великий, сотворились, сотворил. Их во, и во веки веки дал устав, которых не пройдет хвалите Господа от земли аллилуйя, когда читаю там написано хвалите Его, вышник, а тут говорит хвалите Его теперь от земли, аллилуйя горы, все холмы, деревья плодородные, все кедры хвалите, звери, всякий скот на земле хвалите, да? потом 12 стих, юноши, девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо Его ибо и, и, имя Его единственно превознесено, слава Его на земле на небесах и потом 149 читаю. смотрите интересно второй стих да веселится израиль и о создателе своем сыне сиона да радуется о царе своем смотрите да хвалит имя его с ликами потом 5 стих смотрите да торжествуют святые во славе да радуются на ложах своих потом 6 стих очень интересно смотрите да, будут славословие э, Богу в устах их, и меч обоюду острый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей в их узы и вельмож их в оковы железные, производить на ними суд Писанный. А это интересно. А это интересно. Смотрите, что делается. Тот человек, который истинно поклоняется Богу, славит Господа, совершается судно над родными, заключает царей в Узе. И вот что случилось с этим Иродом? Обыкновенно вроде простая молитва церкви, и Ирода нет. Да. Вот, пожалуйста. Защита Бога. Есть. Yes? Почему это очень важно, друзья, молиться прилежно и молиться с фолость поклонением. Молиться, поститься и служить Господу. Это очень важно. Смотрите, что написано в Откровении. В откровении даже откровение можем почитать. 12.10. Там написано. «Низвержен клеветник, клеветавший день и ночь на братьев наших. И цель его. Что, что, какая цель дьявола клеветать на тебя на меня сегодня Пред Богом да. а, а почему Господь его скажет а ну перестань клеветать, почему Бог молчит скажите Бог. Привет. А? Привет, Господь дал тебе и мне уста чтобы мы противостояли дьяволу чтобы ты сегодня начинал славить Господа и твоя слава пройдет через небо, и то, что он клевещет, у тебя, твоей славы будет больше, чем клеветы дьявола. Аллилуйя. Смотрите, что в Откровении дальше пишется, значит, почему Бог ему не закрывает рот, чтобы наш рот был открытый. чтобы мы закрыли рот дьяволу. Когда мы приходим к Господу, написано, да, если мы имеем какие-то недостатки, написано, мы исповедуем Богу тоже нашими устами. Если имеем какие-то недостатки, мы исповедуем. И Он, будучи верен и праведным, простит нам все решения наши. А потом что мы делаем? Поклоняемся и славим Бога. Потому что правым сердцем, что? Прилично славить и поклоняться Богу. Аллилуйя. Вот это смотрите. Когда мы читаем дальше Откровение 16 главу, 13-14 стих, посмотрите. Я не говорю там, когда это будет, когда это будет все это происходить. Но ну, главное, что из уст дракона и из уст зверя выходили дух подобное жабам, из уст лжепророка. Вот интересно, вот в этом откровении написано, что вот с вот этого из дракона, из зверя, из лжепророка откуда выходил ли духи нечистой? Из уст. Вы слышите? От этих это все нечестие выходит через уста вот этих дракона, зверя и лжепророка. Мы должны, друзья, противостоять нашими устами. Вот это нет чистоте, вот этим злым духом. Мы противостояем нашими устами. Когда они очищены, освящены, наше сердце исповедаем, друзья, мы делаем противовес. И Господь дал нам это все. Знаете, вы, когда Мардахев вспомните. Из ситуации, помните? Помните, когда царь он поставил печать, чтобы уничтожать евреев? И было по закону персов и медян, этот закон от нельзя уже было. Что надо было сделать? Он создает новый закон. Тоже ставит печать и говорит, а теперь вы, евреи, имеете право защищаться. Мы не можем поменять уже то, что случилось, война на небе. Мы это не можем вернуть. Дьявол есть, он ходит клевечат. Все такое, все это происходит, все, Ева вкусила плод. Мы стали смертные. друзья. Мы не можем это, мы уже это, мы в это родились. Но Господь дал нам что? Закон духа жизни, который во Христе Иисусе, освобождает от греха и смерти, от закон от греха и смерти, и дает нам в устах, что победу По И говорит, это ваш меч. Аллилуйя! Даже действовать на властей века всего. На страны, на ваше государство, на вашу семью, на ваше окружение через молитву. О, есть. Аллилуйя. Сегодня Господь дал тебе это. право. Сегодня радуйся, дорогие друзья. Сегодня ты не должен быть унылым христианином. Я сегодня говорю всем, не будьте лимонными христианами. Оттого вы лимонные, потому что вы не знаете, что вам даровано в Господе. Аллилуйя. А вам подобна победа над Иродом. Аллилуйя. Если мы, к это, друзья, пройдем к этому тщательно, знаете, вот вы видели тщательных людей, такие вот хозяечки, у них чистенько все так хорошо, все в доме, да, так вот, есть такие, вот, на работе есть тоже такие, вот у них все, все есть, ныряшливые, вы, вы знаете, да, в жизни мы все проходим через это. Если мы будем прилежны в молитве, что Бог сделает? Не бойся за своих детей, они в руках Бога. Не бойся, своим фьючер. Знаете, мы смотрим, что Господь. Говорит, из моей руки никто не путит. А Христос сказал, а отец мой как? Больше всех. Аллилуйя. Аллилуйя. потому вот эти все начальства, которые мы читали, да, в Ефесянам, смотрите, вот эти начальства, власти, мироправителей, тьмы, века, сего. И вы знаете, вот эти духи, которые подобны жабам, они вылазят, знаете? Вы знаете, интересно, вот я вот приехал к вам сюда, да? И жабы начинают квакать ночью. Не, не квакают. Вот какая-то тьма, да? Вот, вот, вот они и квакают, вот эти вот духи нечистые. Они, они как-то, такое в них родство какое-то есть. Вот эти подобные жабы нечистые. Понимать, это тьма, и мы должны, друзья, стоять в молитве понимать, что действительно вот эти... Духи нечистые, они все, это, это вот эта война вся, она реальна. Друзья, она невидима, но она реальна. И Господь говорит, дети мои, стойте. Стойте в свободе, которую я даровал вам. Стойте в этой победе, которую я уже даровал вам. Знаете, Господь уже говорит, вы, вы говорит, уже посадены на небесах. Мы знаем, мы проходим трудности, болезни, все проходим. Говорит, если я пойду долиной, знаете, Бог нас не посылает туда, но если я пойду туда, то я с тобой буду. Это наши ошибки нас туда заводят, друзья, в долину. Не Бог нам планирует туда идти, о, я тебя сюда, я туда тебя проведу. Но это по нашим ошибкам, по нашим запинающим грехам нас им иногда, ну, туда и мы идем. Нас ну, воспользоваться с тобой. Аллилуйя. был знаете, в Коринфянам, 6 глава. Второй и третий стих написано Разве вы не знаете, что святые будут судить мир и ангелов не сохранившие достоинства? Вау. Вот это да. Да неужели? Бог тебе ставить выше ангела? Вот это интересно. Да. Если говорить, сохрани начатую твердую жизнь до конца. Друзья, пусть Господь нам поможет стоять в такой молитве, быть молитвенниками, быть поклонниками истинными, как вот это Я Вы знаете, я что делаю? Ну, как ты сможешь сочинить молитву? Бери, открывай псалом и вместе с Давидом поклоняйся вместе с Давидом, повторяй за Давидом. Очень просто. Симпл. Пусть Господь благословил вас, умножит, приумножит, благословение. Я благодарю вас вашего пастора, что он не забывает меня, текстует каждый день. Пусть Господь вас благословит, умножит все ваше родство, и здесь все друзей. Конечно, нам где-то минут 30, наверное, до вас ехал от нашего. Мы в штаб, на севере немножко живем. Ну что, доехал, как это -то. Хорошо, пусть Бог благословит. Устроит и умножит По милости Божьей. Будьте благословенны. Будем молиться. Ну,